Перед прорывом, то самое славное время перед прорывом, адреналин в крови стекается по жилам. Ты собран весь теперь и все тебе по силам. Ты видишь путь, мой друг, вперед к вершине. Ведет вперед Высшей силой проведения, а муза манит сказочной мечтой. Исчезли страхи все. Сомнения, к мечте идешь дорогою прямой. Пыль дым рассеялись и светит солнце. Твой путь лежит сквозь терни к звездам. Пыль дым рассеялись и светит солнце. Твой путь лежит сквозь терни к звездам. И будет пройдена та самая черта, Когда исчезнет я, останется легенда.